Пока в этом мире. одеваемся вот так мы выходим из дому себя показывать не буду друзья мои упакованы подружка Наталья и мы выдвигаемся в горы сидим на остановке мы ждем автобуса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 Да? Даже не видно, что мы уже подъезжаем. Вот тюж какой? А, да. вот, вот, это наш... О, это направо, на этот, на стоит. Вот. Так, вот мы уже, можно сказать, подъехали. Туман, не знаю, как будем кататься. Да, как будет. мы все это увидим? Все как будет кататься? Ну, вот попробуем бабушка, все. Кстати, друзья, все уже знают, что сегодня дверь открытых дверей в отель. И есть там одна очень крутая фишка, там можно переночевать. А, вот только что мне сообщили, что там есть очень крутые новые системы, которые не дадут вам замерзнуть. И, кстати, если вы а, останетесь там переночевать, то доставка трансфер, то есть подъемники, все эти вещи, а, будут бесплатны. Мне кажется, такая ночь на самом деле может очень сильно запомниться. Поэтому, если у вас есть время, обязательно посетите Биглу Отель. А сегодня дверь открытых. День открытых дверей. Второй день нашего отдыха в городе Горки город. Выход номер два на Красную Поляну. Мая Василина. Топи, топи, топи, топи, топи. У меня не сказали, получается, не меня упаковывает Поверили. мой друг Василий О, Спасибо, все нормально. Да, штаны самая. Нет, все ну, хорошо. Да, да, да. Угу. Сейчас будет катиться моя подруга, Наталья Леонидовна. Вон она накатится, в белой курточке, темные штанишки и настоящая спортсменка. Горнолыжница. Видите, как она уже? Вот, вот, вот, вот, вот, вот она моя Наталья. Ура! Мы победили! Вот так вот мы тормозим. Так, готовится. Это она около меня притормозила. Вот так. Какие горы, вершины. И на фоне такого пейзажа летит, мчится моя Наталья. Встанет в очередь. И полчаса там будет стоять. Все, я ее уже наверняка не вижу. Вы тоже. Вон где-то она там. Да, Опять развороты. Ладно попыталась сейчас опять же сделать съемочку спустилась пониже и результат грохнулась моя Люба где-то спустилась вниз и скоро должна подниматься на подъемнике Ой, горы великолепные красота с утра народу поменьше но но прибавляется много детишек. Самое радует, что это когда катаются детишки маленькие. Так старательно, такие веселенькие, счастливенькие. И поехала. Теперь будем ждать спуска очередного спуска и вернее очередной моей съемки. Получ... молодец Молодец. Ехали, да? mm -hmm. А вот моя Любовь Васильевна, моя подружечка ну, знаешь, мчится. Сильно -сильно вот вот Видишь, все шоу замечательно, все хорошо получается. О, да. Молодец. Итак, это значит, мы хотим поехали, поехали. Сейчас поехали. Видим, что поехали. домой. Сначала поедем как обычно, давай по столик, толкай с палочками, вот вот прям вот так хорошо видно, спрятала, сейчас снова она выйдет, вот там уже от нее... молодец! Ты не хочешь туда? отгибаться? Сейчас две красавицы ломанутся под горку. Берегите нервы свои, смотреть сюжеты. Догоняйте друг друга. Интервью, пожалуйста, крутые дамы.